времени суток вы с любовью из моего домика деревни добро пожаловать, в мою теплицу. Наконец-то здесь все встало на свои места, приобрело свой законченный вид, посажены томаты, даже я их уже отпосинковала снизу, то есть я убрала нижние два листочка для того, чтобы они начали хорошо развиваться, пока я их не привязывала, потому что у меня среди этих томатов очень и очень мало высокорослых. Вот буквально тут парочку сидят. И вот посередине. Но ну, их видно, что они высокого роста. Это супер Рома. А это черный какой-то дебарал большой. Вот так стало у меня, стали у меня. Мои томаты на улице я еще не сажала пока. Погода что-то у нас. Пока то ветер, то дождь. Ну, надо высаживать, конечно. Здесь у меня пристроились мои баклажаны. Перцы. Вот перцы. Я сажаю понемногу. Вот 15 у меня перчиков. но ну, они хорошие, февральские. Сидели очень маленькие в стаканчиках, измучились. Вот как я их посадила, они сразу подросли, стали очень такими хорошенькими. Баклажаны вот. 8 штук, что ли, да, 8 штук. Да, 8 штук. Вот будем ждать развития дальше. Буквально вчера я побрызгала все это борной кислотой, цветущим Огурцам вот, например, это просто нравится. Нравятся уже зацветшие помидори, томатом зацветшим. И вот так выглядит меня в комментариях. Мои подписчики спрашивали, а как же у вас выглядят <смех> огурцы в мешках? Они вот, знаете, не все, не все надо отметить. Ровненько пережили времена, времена холода, скажем так. Вот, видите, какие-то тут они не очень уж, скажу, красивые. Но есть и очень хороший, скажем так, вот первый мешочек. Если вы видите, уже висят огурчики. Сейчас я вам покажу, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, результат. Вот они, огурчики уже имеются. Первые огурчики. Вот они. Вот они. Плоды развиваются, все хорошо. Так что я думаю, что мы... Видите, везде завязи уже. Везде-везде. Очень неплохо. Так что вот я отвечаю на вопрос своих подписчиков. Вот видите, очень много уже завязей. Вот они. Я вот жду, пока подъедут дети, чтобы они сами сорвали эти первые огурчики, закончились. Закончился учебный процесс, начинается каникула поэтому я их жду, чтобы они первые попробовали эти, первыми попробовали огурчики свои. Вот так у меня встали эти мешки. Здесь я подсаживала уже другой сорт, это калибри, я их сажала в апреле, эти-то огурцы у меня мартовские, в марте посаженные, которые сейчас обильно цветут. А эти вот чуть, ну это тоже мартовские, а это вот начало апреля. Ну они догонят, возьмут свое. Это очень маленькие огурчики калибри. Так что вот это сегодня мой такой тепличный репортажик небольшой чтобы ответить на вопрос своим подписчикам. А если у вас огурчики есть. есть, и будут. Так что есть смысл их сажать. Конечно, наша погода в средней полосе не ахте веселая. Было прохладно. Но вот видите, как все равно что-то выжило. И дает свой урожай. Вот они, первые огурчики. Если эти пошли, то другие обязательно, конечно, пойдут. С этой стороны вот так выглядит теплица у меня. Здесь я занесла бегонии. Занесла бегонии, потому что ну, как-то вечером прохладненько. Ну, пусть пока здесь на полочке постоят. Хотя... И дождик и вот сейчас ветреная погода правда очень сложный период такой весенний не знаешь и не знаешь как оно будет завтра даже буквально завтра вот надо привязывать помидоры ну, Средние я не привязываю просто ставлю такой ну что друзья мои хороших вам урожаев Замечательные погоды, красивых цветов, мир вашему дому.